Мир вам. Я хочу поделиться одним местом. Я очень смущалась, но я очень благодарна брату, брату который проповедовал. У меня обычно я просыпаюсь какая-то песня, если что-то сегодня нету. Ни песни, я начала смущаться. Мне просто легло одно место зачитать. И я думаю, как-то благодарю брата, что... Сказал слово «Бытие», 19 глава, я хочу от, а, зачитать отрывок. Это история за лота, когда ангелы пришли к нему. Я выборочно начну. «Тогда мужи, это ангелы, прострили руки и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли». И эти люди, то есть ангелы, бывшие при входе, а, и ангелы сказали Лоту, «Кто у тебя есть еще здесь? Взят ли, сыновья ли, твои дочери?», дочери? ли твои, и кто бы не был у тебя в городе, всех выведи из всего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говоря с зятями своими, которые брали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 И как он медлил, то мужи, то есть ангелы те, по милости к нему Господней взяли за руку его, то есть лота, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Кажется, они безопасны, они вне города. 17 стих. Когда же вывели их,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 Это мне легло сегодня поделиться. Мы думаем, мы безопасны, нас Бог вывел, но мы находимся в опасности. Бог говорит, спасай душу свою и продолжай идти вперед. А, на гору это до цели. Да благословит Господь и дальше уразуми, даст вам уразуметь, что Он хочет сказать вам. Аминь.